Всем привет! В расстановках я часто пользуюсь методикой, которую получила от Виктории Милоновой, которая на практике дает отличные результаты, за что я, конечно, очень благодарна Виктории. Часто люди, которые приходят за советом, задают такой вопрос. Что ты мне посоветуешь по поводу того, над чем мне нужно поработать? Либо человек, который просит сделать ему расстановку, спрашивает. Какие расстановки ты мне посоветуешь? Ответ такой, что у каждого своя индивидуальная ситуация. Как я говорила ранее, всем разные, даже отпечатки пальцев у нас у всех разные, также и набор ДНК у нас у всех разный, а соответственно у каждого и свой набор негативных программ как родовых, то есть которые передались нам по роду, так и текущих, то есть которые человек успел уже сформировать за свою жизнь, и от всех которых конечно же надо избавляться, но при всем при этом есть общие проблемы которые есть наличие почти у всех людей, кем бы они ни являлись, и которые желательно, конечно же, убирать у каждого. Первая проблема – это диссонанс между душой, телом и мозгом. То есть нужно перейти от диссонанса к сонансу. А если простыми словами, то от отсутствия гармонии к созвучию. Понимаете, да, о чем я? Говоря со озвучей, я имею в виду полный симбиоз и гармонию между душой, телом и мозгом. Зачем это нужно? Ответ. Это нужно для того, чтобы душа, тело и мозг не вели себя, как лебедь, рак и щука из басни Ивана Андреевича Крылова, которые тянут по клажу в разные стороны, каждый в своем направлении. Помните начало? Когда в товарищах согласия нет, Налад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука. И конец басни. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, Да только Воз и ныне там. Так вот. Необходимо, чтобы душа, тела, мозг начали прислушиваться друг к другу, слышать друг друга и быть в полной гармонии, полном симбиозе, помогая и поддерживая друг друга. Человек, обладающий в наше время такой гармонией внутри себя, большой счастливчик, так как это не даст ему запутаться в том море лжи, которое льется на человека сегодня со всех сторон. Такой человек, который, если будет где-то что-то видеть или слышать, конечно же, включит свой мозг, свой здравый, повторюсь, здравый, пытливый ум, который все хорошенько перепроверит и все хорошенько проанализирует. И мозг, в свою очередь, прислушается к своей душе, которая подскажет ему, добро ли там, содержится или нет, а также подскажет, есть ли там истина или нет. В наше время умение правильно фильтровать информацию, отделяя пшеницу от плевел, очень и очень актуальная проблема каждого. Также такой симбиоз и гармония поможет им в обычной повседневной жизни сделать тот или иной выбор, неважно в какой сфере, выборе какого-либо продукта или товара для быта, либо выборе своего человека по жизни. То есть если мозг начнет прислушиваться к своей душе, и предоставлять ей, показывать направление, и сам будет следовать этому направлению, то человек всегда будет на правильном пути, так как душа никогда не обманет. Не зря говорят, сердце не обманешь, а голос своей души мы как раз чаще всего чувствуем в районе сердца. Следующее, над чем нужно работать каждому человеку, это работа с папой, то есть необходимо восстановить поток любви от отца к сыну или дочери, то есть чтобы отец был готов передать свою любовь своему ребенку, а ребенок был готов принять любовь своего отца. Как я уже говорила ранее, финансовая сфера человека, да и не только финансовая, зависит от полного принятия отца. Следующее, конечно же, с чем нужно работать, это работа с мамой. То есть здесь также необходимо восстановить поток любви от матери к сыну или к дочери, чтобы мать была готова передать свою любовь своему ребенку, а ребенок был готов принять любовь своей матери. Так как от полного принятия матери зависит личные взаимоотношения с противоположным полом. Да и не только это. Например, алкоголизм идет также от неприятия матери. Наркомания же идет от конфликта со слабым отцом. Родители, повторюсь, это очень и очень важно. И каждому, абсолютно каждому человеку необходима данная проработка. Проработка с родителями. Следующее, с чем нужно каждому человеку работать, это запрет на чувство. То есть необходимо убирать такой запрет. Дальше идет это запрет на творчество. Следующее это запрет на сексуальность. О запретах еще поговорим более подробно в одном из следующих роликов. Мы с вами поговорим о том, каким образом формируются у нас те или иные запреты. На текущий момент просто скажу, что запреты эти формируются у нас с детства, и потом остаются в нас в виде программ, которые негативно влияют на нас всю нашу жизнь и не дают продвинуться к успешной, счастливой, полноценной жизни. И, конечно же, от таких блоков также необходимо избавляться. Думаю, это будет полезно знать всем, в том числе и родителям. Следующее, с чем нужно работать каждому, это ответственность за деньги. То есть необходимо убирать страх денег. Следующее, с чем нужно работать, это ответственность за отношения. То есть убирать страх взаимоотношений. Следующее, это ответственность за самореализацию как вы наверное уже поняли взять на себя ответственность это бесстрашие те же кто не может взять на себя ответственность у тех в наличии страх либо трусость от которой также необходимо обязательно избавляться иначе никак иначе не получится никакого успеха здесь же добавлю Вернее, попрошу, чтобы не путали понятие ответственности, то есть понятие бесстрашие, с понятием наглости. Это очень далеко стоящие друг от друга понятия. Говорю это, так как встречала и таких, которые путают эти два совсем разные по своей сути понятия. Хоть и редко, но мало таких, но все же и такие есть. Друзья, здесь озвучены основные проблемы, над которыми на сегодняшний день необходимо работать почти каждому человеку. Спасибо за внимание. Всем мира и добра. С любовью к вам.